Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 2 октября 2017 года. Канал «Артподготовка» программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальч со мной в студии Андрей и Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось тридцать три дня. Всего навсего. Так что про... продержимся. Спасибо. Вот, значит, речь идет о том, что... Так, дайте мне ручку, чтобы я... Мог... Вот, ага. Значит, о том, что мы сейчас будем проводить 7 числа акции в поздравительные акции насчет Путина. Будут называться они Путина в Утиль. Соответственно, нужно делать какие-то плакаты, надписи и так, в общее название «Путилизация». То есть, да, «Путилизация». То есть, это не я придумал, это один из наших соратников прислал. «Утилизация Путина», «Утилизация путинского режима», «Путилизация». То есть, Путина в утиль седьмого числа, до седьмого разбрасываем обувь по всем этим проводам там как их там бабушка нап... да, бабушка написала, написала хорошее написала. Письмо, письмо нас проклинает помнишь угу. да ты возьми прочитай это же Сейчас интересно вот обувь прислали не нам прислали а, в смысле вот так будет выглядеть и уже забрасывают в чебоксарах ловили в воскресенье злодея, который забросил ботинки на провода, но так и не поймали. Ну и, в общем-то, просим полицейских и продолжайте в том, в том же духе. Не надо, не надо ловить. Зачитываю письмо. Да. Я даже думаю, что можно сказать ник да. писателя. Да. Называется у него ник «Живопись маслом». Вы думаете, чему вы учите или нет? Раньше отморозки у детей отбирали телефоны, а теперь они у детей отбирают обувь и забрасывают на деревья. Вы отморозкам подсказали новое развлечение. Вы что творите? И как всегда вы не ответите. Нет, мы, мы ответим. Ну, на ну, что мы ответили, я прочитал, да. один из наших соратников. Разве мы творим? Вот Путин наш великий вдохновитель, вот он творит. А мы так себе. Угу. Так да, а еще э, в этот день делайте статусы в своих аккаунтах, на всех мессенджерах, в которых вы зарегистрированы. Ставьте ага. статус путинизация или... Путилизация, Пу... не путинизация. Путилизация. Путилизация. А, Путина в утиль. Да, Путина в утиль. И значит, мы хотим, чтобы эти акции проходили по всему миру, чтобы можно было у каждого посольства, консульства в России увидеть нашего человека, который требует Путина отправить в утиль. Мы скажем, где мы будем, 7 числа. Ну, мы, я думаю, ближе к седьмому скажем, но мы тоже То, будем... Люди там с билетами позаботились. Да, хорошо, нашло. давай скажи. Биорица, мы будем у дома, который Людмила Путина купила. И, я думаю, спросим там, на, на какие шиши, откуда у разведенки 6 миллионов долларов. Да, и всем соратникам, которые в, в Восточной Европе, которые хотят или хоть... Ну, да, я правильно сказал, встретиться... Хотят хотят встретиться, пожалуйста, можем там организовать массовое мероприятие. Чем нас больше, тем нас лучше. Вот, еще бы хотелось сделать заявление, что на официальном сайте 5.11.2017.org орг Германия в верхнем меню есть пункт «Вебинары». На открывшейся странице можно найти готовые ссылки на основной канал вебинаров артподготовки и на канал, который ведет Надежда Белова. Также там есть ссылка на инструкцию по подключению. На официальном сайте 511 5112017.org на главной странице есть ссылка на агитационные материалы. Это, я так понимаю, изменения нам э, системные администраторы прислали, но они еще не последние. И на сайте рифкоинов NoCorrupt.org на странице проверки счета записана формула расчета зачислений. Чтобы знать все новейшие новости, подписывайтесь на канал Подготовка. с большими крупными английскими буквами. Также вы можете задать вопрос в прямом эфире, ссылка под видео. И у нас сегодня вечером, сказал, и у нас сегодня вечером поменяется телефон Народного дома в 12.00 по местному времени. Не по вашему и по какому-то, а по нашему. Это... Час минус с Москвой, да? Да, Мальцев, зачем ругаешь Людмилу? Она имеет право на 50%. На 50% России, которую приватизировал Путин, она имеет. Я против. Я против того, что Путин нас имеет. А уж то, что нас имеет Людмила, я вообще против. Так что, и вот мы, я говорю, хотим, чтобы можно было общаться со всеми вами непосредственно. Ну, так сказать, вот в визуальном контакте проводить я хочу вебинары каждый день, скайп-конференции. Вот Константин сказал о вебинарах, где будет размещена, э, ссылка. размещена да, ссылка. Как туда можно подключиться? Еще раз скажи, пожалуйста, на официальном сайте пять одиннадцать две в верхнем меню есть пункт вебинары. То есть на корневом на корневой странице вкладка. На открывшейся странице можно найти гостевые ссылки на основной канал вебинаров, вебинаров подготовки и на канал, который ведет Надежда Белова. Единственное, что мы должны обозначить время. Мы вроде разговаривали про 14... 16.00 16. 16. да, по, по Москве. Завтра в 16.00 по Москве Вот и пишут Мальцев станет, будет иметь Мальцев. Мальцев не хочет. В вот этом вся соль, понимаете. Не стать не хочет, а иметь не хочет. И это очень большая разница. Ну, как бы и есть возможность у нас принять участие в становлении да, Мальцева. Да. У вас в становлении Путина есть участие принято? Никакого. А еще у нас есть соратники в Австрии, которые очень бы хотели увидеть таких же соратников у себя э, в этой стране. И оставили свой телефон для контактов, для связи. И если они там действительно соберутся, то можно будет организовать штаб, Uh, такой же, как и во многих других городах. Поэтому вот у нас есть телефон авторитских соратников. Может, мы покажем Запишите и можете Только позвонить. Вы прочитай тогда, голосом получше будет. 00-43-68-18-123-75-07 Ну и в чатах его тоже тогда... Спешная новость, Навального арестовали на 20 суток. Она, конечно, не проверена, но думаю, что это надежный источник. 20 суток? А зачем они это делают? Я не понимаю. Тогда 5.11 будет с нами. Я думал, что они его и выпустили только для того, чтобы закрыть позже. Ну, то есть откладывать суды, чтобы 5.11 он находился в изоляции. Ну... Странно. Да, вообще. А еще у нашего соратника Марка Гальперина сегодня был суд по продлению меры пресечения. И меры пресечения продлили до 3 декабря. То есть это тот же самый домашний арест. Скажи еще, как говорили. Хороший, хороший лозунг. Гениальный. Вова, не смеши наши виллы. Это <с очень <с хорошо, <с да. <с Вова, не смеши наши виллы, это очень хорошо. Да, и напоминаем, что 9 числа в Тверском суде в 12.30 будет заседание по э, делу э, Лёши Политикова. Судья у него там криворучка. Так что все соратники, приходите, поддерживайте. Не оставляйте это без внимания. Я понял, почему они Навального закрыли. -то. Ты понимаешь, он же присвал петербуржцев 7 октября в 18.00 на Марсово поле. Они, они по мере поступления, они не думают такими дальними перспективами, как 5 ноября. У них вот сейчас 7 октября, день рождения Путина, надо это свалить как-то, чтобы прошло все мирно. День прошел, как в армии говорят, и... С ним понимаешь, то есть вот у чиновника так отсидел этот день, смог что-то поворовать этот день, ну классно, завтра тоже что-нибудь украдет, понимаешь? Ну, поэтому, наверное, так и получилось, но и одно другому не мешает, так что я всех петербуржцев призываю 7 числа. 18.00 на Марсово поле, до этого, конечно, все должно в Петербурге быть обувью завешено и в течение всей недели все должно быть расписано там по поводу революции и так далее. И э, самое главное, ну, в грязь лицом не ударьте, мы все на вас смотрим. Сейчас вся надежда на Питер на 7 октября на 18 часов. Еще нужно хочу... поздравлять по всей России, но Питер, вот этот митинг, который объявил Навальный, это основной, нужно упереться рогом просто. Всем, и артподготовки так да. называемой, и Навальным, то есть абсолютно без разницы в какой организации так, так называемой вы состоите, да. главное, чтобы вместе, и вместе мы победим. Вот пишет, ну как было очевидно, что закрывают за седьмое число. Ну, это понятно, что это... Мы так близко не смотрим. Да, мы так близко не смотрим. Это хорошо ты сказал. Вот я сказал, что в Чебоксарах ловили. Надо все фотки показать тогда. Ну, не все. Все это мы, кстати, не сможем показать. Вот такие вот заборы. Это очень правильно. Вот прогулки. Так, это у нас сейчас я Барнаул, конечно, это Барнаул. Кость поприветствуй земляков ты чё? Барнаул привет. Так, это Владивосток, я привет Владивостоку. Волгоград, привет. Привет, Волгоград. Волгоград. А Вологда? Вологда мне тоже. Да. Тоже там. Здесь... Видишь, даже в Польше у нас. Выкса, хорошо, уже два человека в Выксе, это здорово. Екатеринбург, очень хорошо. Хилец, спасибо. Калуга, Комсомольск на Амуре. Краснодар, Мирный, Новосибирск, Омск, Самара. Саратов. Севастополь. С пушкой это очень правильно. Смоленск. Тюмень. Уфа. Так. И. Так у нас. упа, ага, Сейчас я. Отключу. Так, вот. А что Чебоксары? Да. Что не поставили Чебоксары? Я не понимаю. Завтра все еще покажем, потому что все фотографии Нет, понятно. в одном эфире. Обязательно покажем Чебоксары, включение ну, живописно смотрели Да, ну ладно, проблему. отдельно. Тогда завтра поговорим про Чебоксары. Вообще молодцы они, конечно. Потом вот Брест. Тоже в Брест почему-то не поставили. на вот с Бреста прислали фотки. И прошла акция на Савушкина. Вот так она выглядела. Это в Питере акция на Савушкина за свободный интернет. Очень хорошие фотографии прислали. Вот так. Вот так. Собачка такая. С пятым, одиннадцатым не ждет, а готовится очень хорошо. Очень, очень хорошо. Да. Очень здорово. Так за свободный интернет прошла акция. И в Москве. Кстати, в Тюмени тоже была. Четыре человека задержали. Фотографии из Тюмени тоже пришлите. И в Симбирске, да, то есть в Ульяновске. Таким образом. Прошла нормально, никого не задержали. Ну, много акций прошло. Вот пишет нам Тамара, пишет, здравствуй, Вячеслав. Пишу, чтобы сообщить, как мы сегодня в Магнитогорске распространяли газеты и листовки. Был день как день, мы объединились с ребятами из штаба Навального и в выходной день распространяли свои листовки и газеты Навального всеми доступными способами. Координатора штаба Навального Тимофея Филатова задержали и пытались повесить ему 282 статью за экстремизм на основании того, что среди листовок была листовка «Россия без Путина». Вот так вот. Эта листовка выглядит... Так, господи. Вот она как выглядит. И за эту листовку пытаются шить 282-ю статью, то есть экстремизм. То есть Россия без Путина – это экстремизм. Можете себе представить. Mm. Как же, что ж будет, когда он сдохнет? Тогда всех этих надо будет расстрелять. Ну, как написал урод-то один, что Путин – это фараон, и нельзя с обычными мерками к нему подходить, только кто его помазанником божьим делал, да? психиатрической нет, писали, что... нет, это не из психиатрической болезни. Так вот, ответ ему был очень замечательный, что все те, кто считает, что Путин фараон, когда Путин сдохнет, должны умереть вместе с фараоном. Ну, как и положено, то есть их нужно там же и захоронить всех, ну да, в чучелки его. превратить, да. Да, вот. Еще живем, А вчера прикололись. В Москве социальный проект "Добрый автобус" запустили, и соответственно, да, и соответственно фотки, которые, значит, были связаны с задержанием на Балчук-7, то есть на том мероприятии, которое наш проводили, это вот как раз "Добрый автобус". Вот так выглядит вот этот "Добрый автобус". Ну, это такая шутка была, но ну, на самом деле... Со слезами на глазах. Да, да, задержали много людей. Вот эту паренька держат до сих пор. Да, его зовут да. Сергей Смирнов. Сергей Смирнов. И э, полицейские решили, что он э, якобы оказывал им сопротивление э, при задержании, хотя э, задерживали, опять-таки, непонятно вообще по какому поводу, даже Повода невозможно придумать хоть более-менее адекватного для задержания, и просто захват людей на улице. Похват... Я так понял, что он мимо просто пробегал, они подумали, что он от него убегает, и его э, сластали. Он же ведь, э, грубо говоря, на прогулках свободных людей не был замечен. То есть посторонний, можно сказать, человек, ну как не посторонний человек, конечно, он гражданин России и патриот своей страны, безусловно. Нет, правильный человек, и... Очень правильный, и надо оказывать всяческое ему содействие. Вот и сейчас вот... его защищает адвокат, адвокат Константин Байков. Спасибо этому человеку большое. Спасибо, да. Он... А вот когда всех наших задержали, там присутствовал на мероприятии около ста человек. Три автозака подогнали, набили, их отвезли за Москвореченский, да, в РОВД, ОВД за Москворечье. И э, интересно то, что туда сразу же прибыл вот этот гражданин, которого зовут Петрунько, да, это с ним э, еще э, Крендель, который... Тарасевич да, тому, и да, да, да. Как его зовут Тарасевича? Вот. Калыч, калыч, калыч, калыч, да, калыч, да, за то, что экскрементами кидался, зовут Калыч. Я, честно говоря, я не понимаю, как они еще до сих пор ходят. Вот, они как будто бы знали, что, собственно кто-то уедет из Москвы, и что они вдруг смогут свободно там разгуливать. <смех> да. Вот удивительная, конечно, ситуация. То есть, приходят вот эти уроды, и в качестве свидетелей подписывают протоколы, то есть, являются штатными провокаторами. Ну, мы знали, что они работают на ФСБ, но они еще и штатные провокаторы полиции. Представляешь, что это штатный... Штатные свидетели, извиняюсь, как в фильме Закон есть закон. Вам нужны свидетели, да, за, за 200 там этих э, лир, да. Помнишь? На да, Меститель, вот такой. это вот такие вот свидетели тоже. Надо сказать, что акция прошла очень хорошо. Вот Балчук 7. Было много полиции, наших задержали, но в информационном мире это имело почему-то колоссальные всплески, я не знаю почему, ты сколько угодно можешь проезжаться по Путину, и, и никто особо не обращает внимания. Как только ты проехался по Ютубу, все, все СМИ западные в том числе пересказывают эту историю, и, и в общем-то она как получилась, как сказка из тысячи и одной ночи», да, одна из сказок Шахерезады, так как, как там написано которые надо выколоть тонкими иголками в уголках глаз. Вот так там написано. То есть, вот такая, такая история. Молодцы, очень хорошо сработано вообще. И я так понимаю, что будут долгоиграющие последствия из-за этого. Потому что уже и на Западе люди как-то встрепенулись. Что такое интернет? Это то, что должно быть без цензуры по крайней мере и всеобщей декларации прав человека и конституция каждой отдельной страны говорит о запрещении цензуры там где конституция нарушается как в россии там появляется цензура там появляется цензура в интернете и такие страны они сразу же как то особняком становятся то есть они это северная корея это китай и вот Россия. да, То есть, когда кому может прийти в голову, что в интернете может быть цензура? Наши соратники в чате креативит уже по поводу дня рождения ПУ. Вот э, человек предлагает хороший лозунг для автомобилистов. На заднем стекле портрет Путина и надпись снизу. Пора менять лысую резину. Ну да, да. Лысая резина это давно уже такая была. Вот калининградский активист Сенцов арестован по экстремистскому делу, вот его 27 числа вытащили из дома, с утра провели обыск, нашли, говорят, оружие безумное количество, а на самом деле говорят добрые люди, что там нет оружия, что все это макеты, да, что это макет гранаты, там макет пистолет Макарова, ну и так далее». В общем, я так понимаю, что очень сильно боятся, тем более, что Сенцов имеет фамилию Сенцов. Представляете, это уже преступление в России. Одного Сенцова посадили, сейчас хотят другого. Вот. Второе преступление, которое он как у Буратино, три преступления совершил. Да? Второе преступление, он не любит Путина, а при этом работал в воинской части. Это вот то, о чем мы так иногда говорили. Да? И третье преступление при всех этих двух преступлениях, он житель Калининградской области, то есть города Балтийска. Соответственно, Путин очень сильно боится за Калининград. Вот. И, естественно, такое вот совершенно жесткое поведение относительно человека, который ничего не совершил. Вот нам подсказывает, что завтра состоится суд у Сергея Смирнова. Улица Татарская, дом один. За Москворецкий суд к 10 часам. Ребят, сходите, пожалуйста, поддержите. Да, десять часов за Москворецкий суд. Он, я так понимаю, задержан до сих пор, да? Татарская дома. Ну тогда, и если он сейчас за московарецком РУВД находится, может быть, ему как кто-то отнесет там из наших сторонников какую-то передачку еду там не сильно хорошо. Я понимаю, что там сухой паек дают, но, честно говоря, он не очень хороший. Так что поддержите парни. Собчак вот предложил Навальному не идти ленинским путем, а быть вместе. И вот так это много обсуждается в интернете, излишне много, излишне много. Что значит быть вместе, в каком это месте, вообще о чем речь идет. Не вместе а, а... С Да, да, да. Все То говорят, есть... что вы вместе, только никто не знает в каком. Как да, в да, да. Вот понимаешь, ситуация какая. Меня это больше всего волнует. Вот что появляются люди, которые говорят, там вот Навальный, он там от кого-то отсоединился куда-то. От кого он отсоединился? Ну, от кого? Вот он двигается в точном, в четком направлении. Нравится вам это направление? Поддерживайте, присоединяйтесь. Не нравится, идите все, другого пути нет. Кто не с нами, тот против нас. Что, надо какие-то советы создавать, там, как это, координационный совет оппозиции. Да нахрен он нужен? Какой совет? Что за бюрократия? Вот есть Вова, вот есть бочка. Все ее должны катить на Вову, вот накатывать эту бочку. Все, нет никаких советов. И мой совет хороший – забыть вообще про всякую эту херню, про всякие там, я не знаю, Места в каких-то там координационных советах, среди лидеров оппозиции, среди, среди лидеров националистов, среди лидеров либералов насрать вообще на все это. Вообще, на все это есть сволочь, которую надо придавить бочкой. Все, катим все вместе и забыли, кто. Потом будем разбираться, кто больше эту бочку катил, кто меньше, кто поднатушился и обосрался, а кто не обосрался. Потом мы разберемся. Сейчас катим все вместе. Все. Да, все верно. Навальному дали 20 суд пишет. Ну, уже сказали об этом. Ну да, ну, я имею в виду, подтверждаю. А вот в Санкт-Петербурге люди <смех> дошли до ручки, так скажем. И вот сейчас надо фотки показать обязательно. Вот такие вот они фотки. Значит, акцию, акцию значит, провели против анонизма. То есть, ни, ни больше, ни меньше. Да... Вот, причем, ну, я понимаю, что это больше ада, что главная идея акции анонизма это геноцид. Вот фотку я не показал, тут мужчина очень похож на Николая II, прям один в один, да, только в такой веселой шапочке финской. И у него плакат «Николай III невинно убиенный, погиб, потому что царь дрочил. Вот так, такой плакат. Очень, очень смешно, то есть это отрезвляет некоторых а, людей, да, которые уже а, ну, дошли а, в, в своем мракобесии вообще до края, и вот а, и, к таким же людям можно отнести и российское государство, которое пытается... Как-то вот отбрехаться от вот этих людей и арестовала лидера христианского государства. Предъявили ему, вернее не арестовал, предъявили обвинение, но он уже был задержан к этому моменту. Почему это произошло? То есть ну, потому что нужно же как-то... Они готовы эту кликушу, как ее поклонскую отбросить, лишь бы только на них всех собак не вешали. Они уже видят, что все, переборщили. Понимаешь, что вот, как бы православие головного мозга – это очень тяжелое заболевание. И даже сам Гундяев его напугался. Ну, потому что как только они разберутся с Матильдой, вот эти вот люди, за кого они возьмутся? За Путина с Гундяевым они возьмутся, это обязательно, понимаешь, так мир устроен, они будут гандошить как раз вот этих чертей, потому что, ну, потому что они в правильном направлении мыслят. То есть их не разведешь на пиндосов, там с санкциями, со всеми делами. Их это не волнует. Их здесь и сейчас, вот рядом. И либо они заставят Путина с Гундяевым на коленях ползать с крестами там, и так далее, посыпать голову пеплом и быть святей Папы Римского, либо они их съедят, а поэтому они просто тупо засали, понимаешь? Административные здания в Нижегородском Кремле эвакуированы после звонков о минировании. До Нижегородского Кремля колесо докатилось. Когда докатится до Московского Кремля, да? А интересно, а ведь наверняка в Московский Кремль тоже звонили, говорили, там у вас это кая. А что они не разбежались? Или там есть объекты, которые разбегаться должны, а есть, которые не должны разбегаться, как э -э, кто-то описал, да, что в... не, не, не радиостан, телестудию не эвакуировали, банк эвакуировали, а жилой дом и телестудию не, не эвакуировали. Это в Екатеринбурге или в Новосибирске? Где... В общем, где-то там. То есть выборочно эвакуировали? <сюда> да. Кому-то надо спасать. Нет, я сам пережил это. Я помню, мы улетали в 1995 году в Египет. Это был октябрь 1995 года В этот момент э, какие-то черти захватили каких-то китайских значит, граждан в автобусе рядом с гостиницей «Россия» Там какие-то террористы стали высказывать какие-то требования А еще они между делом сказали, что Шереметьево-1 э, на аэропорт А мы именно там и находились Я помню, и мы сидим, никого не трогаем в общем-то, что-то чаек там попивай. Вдруг слышим, пассажир Ричард Гир, отлетающий в Иркутск, вас просит подойти к дежурному по вокзалу. И дублирует по-английски это. И мы видим, вдруг Ричард Гир реально идет, мы нифига себе. Ну, это было некое такое потрясение. Но следующее потрясение, когда там люди, которые слушали эфир, они сообщили, что оказывается мы заминированы, а эвакуировали только одного Ричарда Гира, чтобы не было паники. Понимаешь? То есть, а мы-то нахер нужны? Эти вот люди, которые взяли заложников, то есть, это реальные террористы, они сказали, а что у нас там заминировано? Если кто-то будет выходить из этого, значит, Шереметь в один, мы все тут взорвем, и автобусы, и то, и сё. В общем, в результате вот с Ричардом Гиром нам не удалось пообщаться, потому что его эвакуировали. Вот мужчина мужчин смерть зажал между поездом и платформой в Москве. Очень много железнодорожных аварий. Полицейский упал в канализационный люк у ГВД Москвы. Петровка 38. То есть прям вышел и, и упал на снег. Как помнишь в этом в песне да, у павильона воды. Стоять, лежал советский думаю, человек. Он пошел, куда, куда В ну, столице да. горит гостиница Москва. Ну, она не горит, она уже погорела немножко, ее уже потушили вроде, но а, перекрывали Тверскую, перекрывали манежку. То есть это такой вариант для путинских что-то перекрыть, запустить домовухи. Я вполне допускаю, что это было какое-то таки, такие учения: что запустить домовухи, а потом сказать: все, там, пожар, туда нельзя, цигель-цигель. На ГЭС в Якутии случилась авария, все там загорелось, но там появились свои герои, главный из них Пучков, главный МЧСник, которые все, короче, победили. Все победили, но мы видим, что ГРЭСы, ГЭСы, на ГРЭСы, извиняюсь, они доведены вообще до крайней точки, ну в основном ТЭЦ, ну, к чему относится ГРЭС, доведены вообще до крайней точки. То есть, там все, они друг за другом должны рушиться, начинать, потому что, но ну, денег туда никто не вкладывает. В Самаре потерпел аварию гидросамолет с людьми, слава богу, никто не погиб, стойки подломились, и он сам себя порубил винтом. То есть, такой вот страшный момент, да. И в штате Теннесси разбился военный самолет США, это боинг который госхок называется, ну это такого английского хока, как бы сказать, реплика, да, очень хороший такой, ну, с точки зрения учебно-боевой, на наш л 39 не на наш, на чешский Л-39, странность, совпадение. разбился Л-39 на Украине, два человека минус, и здесь разбился госхок, пока непонятно, то есть, там тоже два человека было, что Че с ними. В Крыму автобус с пассажирами из-за взрыва колеса перевернулся. Много людей пострадало, пока, вот пишут, 15 человек доставлено в больницу. Семилетний мальчик утонул на тренировке по плаванию в Нижнем Тагиле в бассейне. Ну, то есть, надо смотреть во всех аквапарках, бассейнах и так далее. Потому что такие события, они повторяются. Ну, как бы волной идут, поэтому во всех аквапарках и бассейнах нужно сейчас утроить внимание. 13-летняя школьница голышом забежала от похитителей в Ангарске. Ну, это тоже нужно утроить внимание. Хорошо девочка убежала. Представляешь, ее вывез в лес, и она вот не растерялась, умничка какая. Убежала там без одежды фактически. То есть, что бы он с ней сделал, прибил бы и закопал. Представляешь... Число раненых при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек. Полиция Лас-Вегаса объявила, что общее число людей, доставленных в больницу после обстрела гостей фестиваля кантри-музыки, достигло 406 человек. Ну, я так понял, что 58 сейчас называют убитыми и что значит вот этот злодей Стивен Педок. 64-летний американец. И совершенно странно, а почему ответственность на себя взяли ИГИЛ. Я не понимаю. Наверное, надо бы осмотреть труп Стивена Педека, чтобы понять, стоял он в ИГИЛ или не состоял. Да? Они тебе пытаются поднять. В не, ну, способы. понятно, что они по любому поводу подключаются. То есть, там, если на видео посмотреть, был концерт, фестиваль кантри музыки, нам такие фестивали в Америке традиционно много народ приходит, им всем нравится кантри, ночью ну, а пивка выпил и ну танцевать там, в общем это фольклор кантри, это для нас кантри это такой как бы как это сказать, ну зарубежный да, истрада, а для них это фольклор это там как, как наши, да, песенки только у нас они такие заунывные под водочка. а у них под пиво как раз-раз и плясать вот, и тут по ним он начал я так понимаю стрелять из какого-то безумного количества оружия потому что, ну, очень долго и много стрелял, то есть из чего-то автоматического стрелял потом брал что-то другое автоматическое заряженное, то есть не перезаряжал и я понимаю так, что люди побежали и тоже кто-то пострадал в давке. Вот непонятно, такое количество людей убитых и раненых это в основном от, что, от огнестрельных ранений. Это нужно будет обязательно проанализировать. Потому что ну, маловероятно, чтобы один стрелок мог столько накосить. Просто вероятно была толпа и ну, там видно, что... Ну, Хотя, с другой стороны, на видео Видно, что толпа организована Как-то рассасывается да? То есть, это не ходынка В любом случае Но Посмотрим, надо больше информации Вообще, случай совершенно чудовищный, страшный И То есть Как-то это вот, Наверное, все-таки зависит Чего-то, я не знаю От космоса От какого-то коллективного, бессознательного отчета, потому что, ну, бывает, люди сходят с ума, бывает, зарезают соседа. но чтобы так системно уничтожить огромное количество людей, совершенно незнакомых и ни в чем не повинных, это надо быть не просто идиотом. Это, я не знаю, как... Как, какой уровень, так сказать, малифика должен быть? Это должен быть такой демон вообще конченный, совершенно. Ну, вот как рассказывает шериф этого города, что э, стрелок в Лас-Вегасе покончил с собой еще при полиции? Ну тут не знаю, потому что был заявление, что полицию застрелил, потом сказали, что он с собой покончил. Фиг ее знает. В общем, посмотрим, что это такое. Мужчина упал из вертолета в океан побережье Калифорнии. Тоже, видишь, говорят, что вроде как спрыгнул Но Хотя много народу прыгает как-то странно да То есть мог просто вывалиться или кто-то помочь мог совершенно спокойно А вот в Курской области совершенно падение на пограничников Тоже очень э, в интернете обросло различными слухами очень сильно Значит, первоначально была информация, что боевики ИГИЛ возвращающиеся из Сирии, шли с территории Украины, и такие, значит, пешком, наверное, из Сирии шли, прошли Украину и с оружием сидели в каком-то сарае, но тут пришли доблестные пограничники и стали стучаться в сарай, а они, значит, там, в общем-то, открыли огонь одного, я понимаю, так, инструктора службы собак убили. Это была первая информация, она была абсолютно туфтовой. Помнишь, что я сразу тебе сказал, что это полная хрень, Потому что ну, не выдерживает никакой критики. Сегодня появился второй вариант. То есть дубль два. Может быть уже и три-четыре. Что пограничники проверяли документы. Вот в этом селе Теткина Курской области. Кто-то им там не понравился. А эти люди, которые значит, не понравились. Они взорвали взрывное устройство. И непонятно. То ли в результате взрыва взрывного устройства погиб пограничник. То ли они его застрелили разные источники абсолютно разную информацию говорят то есть правду я так понимаю нам не хотят сказать в любом случае то есть что там было пока, пока непонятно потому что ну, вот не выдерживает критики ни один из сценариев которые они пытаются Сказать, продемонстрировать. А ФСБ уже трапартоваривает о задержании напавшего на пограничников. Да, один там вроде задержан. Вот в Крыму пресекли деятельность экстремистской организации таблиги Джимад. Ну, то есть, как это ну, нужно расшифровывать? Надо расшифровывать, что а, в Крыму ФСБшники наехали на очередную группу татар, которых записали в Таблиги Джимад, там и, и все. И теперь будут их прессовать. Потому что кроме вот этого заявления ничего нет. То есть в материальном мире ничего нет. там Ни пулеметов, ни гранат, там я не знаю, ничего. Даже макетов нет. И даже непонятно, какое количество они там задержали. И вешают они организации и деятельность экстремистской организации при этом почему-то 282-ю статью. Понимаешь, то есть это ну, как бы не организация. Если вот человек в чате спрашивает, а что если на революцию вкалывается снотворное или яд, ментам в ногу, если начинают забирать, можно ли шприцом проколоть одежду их? Я думаю, что одежду можно и Наверное, можно какой-нибудь вид. Да не надо. Зачем? Да ни в коем случае. Потому какой может, какой, какой, какой Нет, если заявить об этом, что у каждого есть вот тут... Капля крови вич идите, мы вам сейчас вколем. я думаю, желание пропадет, особенно если точно сказать, что это вич вот такие-то, вот такие-то, вот такие-то, да сдали да, сдали специально для этого кровь, И они в интернете скажут, все, мы вас ждем, давай. Это будет, конечно, очень весело. Вот у Катеньки от подготовки на более гуманное предложение. Она предлагает эту осенью ввести моду на красные и белые перчатки. Одна белая, другая красная. Будем видеть своих. А, это женщина, которая письмо написала, богиня. Да, спасибо. Расстрелявшись служивцев солдат-убит. То есть в Амурской области вот тот э, срочник из Дагестана э, его застрелили то есть, не смогли якобы взять его и застрелили. Тоже какой то очень темное дело. Потому что, ну, вообще, что проще-то взять человека совершенно измотанного, обложенного, да? Совершенно обязательно его убивать. В конечном счете, если они там что-то боятся, можно его ранить. И, то есть, положить там отделение снайперов и все. Даже не одного, несколько. И что он сделает? Причем на большом расстоянии не обязательно подвергаться опасности. Но они его сознательно не брали живым. И туда отправили замначальника генштаба, представляющего, вернее, замначальника штаба сухопутных войск. То есть это фигура. Там что-то интересное произошло, то, о чем тоже не дают информации. Кто-то не стал арестовывать, пытавшись убежать на кибер жену полковника Захарченко. Вот они еще и дураки, вот эти вот, представляешь. И вот чем меня всегда удивляет а, вот у этой так называемой элиты, что они еще и глупые. Вот это удивительно. То есть они могут воровать каким-то немыслимым количеством денег и при этом оставаться дураками. Это вот как? То есть вот ее обвиняют в том, что она 16 миллионов долларов хотела путем мошенничества. Вытрясти из кого-то. Ну, там такими суммами они обычно распоряжаются. Да. В редикюле носят обычно такие суммы. И вот она, я так понимаю, решила улететь из Самары. То есть она думала, что из Москвы она не может улететь, а из Самары она улетит совершенно спокойно. Вот это вот очень смешные люди. То есть, кто ей мешал сесть на автомобиль, доехать до Белоруссии, улететь из Беларуси? Сознание. Представляешь, то есть вот мозгов вообще нет. И вот когда рассказывают нам про то, какие там гении вокруг Путина и все эти миллиардеры, которые говорят, если вы такие умные, почему вы такие бедные? Ну, если вы такие богатые, что же такие дураки-то, блядь, Просто набитые, набитые дураки, прям глупее глупого, тупой еще тупее. А я попросил бы тебя наши дороги не выказывать. Да нет, да что, какие проблемы-то, понятно Я просто, чтобы люди знали У нас же тоже много людей, которые могут понять, как валить-то Эрдоган заявил, что власти Иракского Курдистана поплатятся за референдум То есть первое заявление у него было о том, как он любит курдов Потом заявление о том, что все, войска подошли к границе. И третье заявление, что власть Иракского Курдистана поплатится за референдум. Вот такая любовь у Эрдогана к курдам. В Ираке погиб снайпер, уничтоживший более 300 боевиков ИГИЛ. Ну, что ж скажешь. Там на каждого снайпера есть свой снайпер. Да? Там тоже, наверное, оказался Снайпер. Саудовцы арестовали за обещание сжигать женщин-водителей. Да, никак, видишь, он не смирится. Это такое, это поклонская из Саудовской Аравии, понимаешь? То есть, да, поклонская из Саудовской Аравии. А вот на власти Арабских Эмиратов, да, запустили бесплатную программу онлайн-образования. Представляешь, с одной стороны, то есть вот прям, а там как быть, бесправие женщин, да с другой стороны онлайн-образование. Так что в конечном итоге к, к будущему они придут гораздо быстрее нас с Путиным. Понимаешь? То есть у нас -то есть такой якорь системный, как Путин. А у них есть некоторые вещи, только которые нужно отбросить, да, забыть про них. Ну, как рудименты какие-то, да, как атовизм, откинуть там хвосты эти. Ну, как бесправие женщин, как многие другие вещи. И все. И больше ничего не нужно. И они уже и в будущем, да. А мы вот с этим системным якорем отстаем по всем позициям. Это же нужно понимать. Российские ВКС уничтожили более двух двух тридцати пяти... Господи, какие. 350, 2350 боевиков за 10 дней. Мы видели фото, я не стал их показывать, во всем интернете есть видео рыдающих родителей. Опять погибло очень много детей, никаких боевиков. Там, конечно, они не уничтожили сведения, которые скрываются, но из российских, да, источников оттуда из Сирии известно, что игиловцы перешли в контратаку в очень серьезные, что не, несет российская сторона потери, что, как вчера было сказано, что третий раз возьмут Пальмиру, да, вот-вот третий раз возьмут Пальмиру вот такое сообщение было поэтому э -э -э, все это полная фигня и я думаю, что я думаю, что в ближайшее время вот будет какой-то результат, потому что ну, недаром Багдади вот этот вот воскрес, да, мы же говорили, что недаром воскрес. И вот а, а этот воскрес, а вот от полученных в Сирии ран, умер командир бригады морской пехоты из России, да, вот, и полковник Валерий Федянин. Ну, вот нафиг этому Валерию Федянину все это нужно было. А его детям нафига? Ему, потому что бабки нужны были, а детям-то ну, что? Я не знаю. Вот зачем все это нужно было Валерию Федянину, да? Вот. А участники так называемой спящие ячейки, запрещенной в России террористической организацией ХИЛ, признались в изготовлении бомб. То есть, представляешь, у одного из них, я так понимаю, они братья, нашли бомбу. Ну, как пришли, говорит, есть у тебя бомба? Он говорит, есть. Ну, давай. А знаешь, откуда наверняка у него бомба? Ну, или там взрывчатые вещества ему подогнали. Ну, как, как делает от ФСБ? То есть, внедряется провокатор, который убеждает вот таких вот спящих. На самом деле, никакие не спящие, это обычные люди. Он начинает им причесывать. Там что надо, там, за пророка, за то, за все, но он провокатор. Там стыдить их начинать, как это обычно делается. Представляете, натуральный провокатор. Все вот это делает, то есть готовит их соответствующим образом, не ИГИЛ, ФСБ этим занимается. Потом говорит, на тебе бомбу. Ну а как, почему бомб столько находят, а никто ничего не взорвал? А следом за ним приходят уже ФСБшники. Понимаешь, Когда они знают, что железно у этих людей в руках что-то есть, зачем можно их прицепить. Все. Вот их берут, говорят, так, спящая ячейка ИГИЛ и так далее. А этот провокатор пошел дальше и будет дальше вот это мутить. Так что вы там, я знаю, у нас определенной категории граждан слушает. Вы имейте в виду, через адвокатов связывайтесь, узнавайте, кто этот провокатор, вычисляйте их. Потому что так пересажают, там половину Дагестана. У вас. А вот еще у нас есть один провокатор Леша НЧК. Пишет: пока Навальный чалится, Мальцеву нужно переубедить. Электорат Алексея на 5.11.17. Вот, Леша, ты провокатор. Ну не надо, зачем ты говоришь? Он может быть так просто думать. Никого ничего не переубеждать не надо. Все все прекрасно понимают. Что, извини, я перебил. Что ну я просто хотел сказать, что даже сам Алексей Навальный как бы придерживается нашей позиции и мы идем все в одну сторону. Ни для кого это не секрет, и все это прекрасно понимают. Поэтому приковывать нам никого не надо никуда. Да. Ну Да, есть э, даже э, видеозапись э, архангельского митинга, где он четко и ясно говорит, что как Вячеслав скажет, так и делаем. На случай того, если его посадят. Так. И взяла на себя ответственность за нападение на вокзале Марселя. Да, на вокзале Марселя какой-то отморозок. Убил двух женщин ножом, причем молодых женщин 20 лет. Это вообще кошмар какой-то. И несколько человек порезал. Его застрелили. По Франции ходят военнослужащие с автоматиками кругом. И если че, сразу начинает пулять. Но если что, это вот когда уже человеческие жертвы. То есть, когда уже наступили последствия. Кругом стоят катки огромные, с цветами, там с деревьями для того, чтобы больше никто не мог на машине проехать. Бетонные такие катки. Я не знаю, на сколько тон, да, там сколько кубовые, ну, наверное, куба 4, 5, да, может, больше, даже, но ну, 5-кубовые точно. Ну, такие катки который невозможно преодолеть, разбить грузовиком. Ну, то есть, чтобы, если кто-то попробует очередной раз давить, у него не получилось. В Канаде мужчина напал с ножом на полицейского. Ну, тут вообще странная ситуация. То есть, он повздорил с полицейским, потом порезал этого полицейского ножом. А он повздорил, потому что они там на машине друг друга догнали врезались, То есть, был ДТП. Потом он порезал полицейского, потом его стали гонять другие полицейские, задержали и нашли у него флаг и гил. И вот это сейчас странная такая ситуация. То есть, там была типичная дорожная разборка, но вот она приняла такой вот оборот. Да? В Австрии запретили носить паранжу и медицинские маски. То есть, японцы все, в Австрию не едут, потому что они по всей Европе, когда особенно это, идут как ее... эпидемии, да, они все в масках, чтобы гриппом не заразиться, а тут все, тут теперь нельзя. Глава Каталонии заявил, что мы добились права стать независимой страной. Я абсолютно с этим согласен. Я думаю, что большинство человечества согласны. Международные наблюдатели отметили высовкую явку. В Талоне они заявили, мы отметили, что явка была достаточно высокая, однако точных цифр нет. Точные цифры появились значит хотя были изъяты 2,5 больше 2,5 миллиона в первый раз изъяли бюллетени, а потом вообще около всех бюллетеней изъяли 10 миллионов да. а проголосовало а, более 2,2 двух и, и двух миллионов человек из них из этих 2 и 2 90 процентов проголосовало за отделение то есть фактически удалось почти ну, 40% проголосовать население Каталонии, взрослого, имеющего право голосования, потому что всего в Каталонии проживает 7,5 миллионов человек. да, Ну, то есть, это где-то 40% людей проголосовали, которые имеют право голосовать, из них 90% проголосовали за отделение. Вот сейчас уточняет цифры 2 миллиона 262 тысячи. Проголосовала. против, проголосовал только шесть с половиной тысяч. То есть незначительное число. Вот. И... Но при этом премьер Испания заявляет обратную информацию, по его мнению, в Каталонии не было никакого референдума о самоопределении. Ну, он, прав, он, он вправе так считать, хотя это полный идиотизм. Вот наблюдатели говорят, что голосование было честным, в отличие от российских, да. Вот. А Еврокомиссия назвала незаконным референдум о независимости Каталонии. Я. Напоминаю, что это старая проблема, такая дилемма, которую никак не могут решить. Да? Но в угоду американским традициям и в общем-то в угоду нормальным традициям человечества есть право нации на самоопределение. Да, который записан, там в Декларации Независимости США, и потом уже пошли международные пакты о гражданских и политических правах, и что только нет. Везде записано, что есть право на самоопределение. Да? И с другой стороны, также везде и вот как бы соответствующие конвенции подписаны, и соответствующие международные договора о принципах территориальной целостности это прямо противоречивые документы прямо они противоречат друг другу и в девятом году была Венская конвенция такая, когда определились что все таки примат получился вот целостности государства да. то есть поэтому может быть Какая угодно, да, там независимость, форма независимости, но в рамках конкретного государства. То есть ты можешь что хочешь требовать, но отделяться не моги. Понимаешь, это странное противоречие, тем более оно противоречит а, современным принципам. А тенденция какая идет? Экономика становится глобальной. Глобализация экономики происходит, да. Но политика децентрализуется. В этом вся проблема. Они пытаются сделать э, глобальную политику. Глобальной политики не будет. Политика будет децентрализована всегда. Управление будет всегда переходить на более низкий уровень. Потому что система управления становится э, информационной, интернет-системой. Поэтому в конечном итоге э, мы дойдем в, э, в конце информационного периода. Когда будет полная свобода, то есть человек будет управлять сам собой, власть над собой, это полная свобода, понимаешь? То есть любой элемент централизации – это элемент несвободы, а поэтому человечество стремится к свободе, стремится децентрализовать все эти так сказать, проблемы. Ну, посмотрим, что из этого получится. И вот э, число пострадавших тут разное пишут. И 844 человека, и 400, и так далее. И пожарные там дрались э, с полицией. Э, не с полицией, а с национальной гвардией, так называемой. То есть, там тоже своя Росгвардия. И полиция Каталонии, то есть, это местная полиция, не пускала. Там, ну, кстати, с ними драться не стали полицейские. Это на видео. Они с полицией Каталонии драться не стали. Те вооруженные с радиостанциями, да, то есть там не сильно подерешься, можно и пулю схлопотать. Поэтому это вот очень показательно. То есть с пожарными пожарных били, а с полицейскими разговаривали очень вежливо. Да, и в Кремле я считаю неприемлемым оценивать метод работы правоохранительных органов. И Исков мы не приемлем, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов Российской Федерации, понимаешь, то есть он, он говорит о Российской Федерации, потому что для него любая полицейская операция, он ее переносит на эту землю, то есть они готовятся к полицейским мерам жестоким может быть более жестоким чем в каталонии они готовятся к кровопролитию и не хотят сами оценивать несудимы да несудимы будете да будете судим песков даже и не пальцы. можете оценивать можете не оценивать но никаких проблем да? и вот э -э гражданская гвардия испании объяснила силовые действия в каталонии сказали что действовали по Защищая закон, вот что значит защищать закон, вот это вот для меня странное. Я посмотрел эти фотографии, я так понимаю, что бить дубинами женщин и старушек это и есть. Да, и стрелять и... в голову, да. да. То есть он превыше безопасности своих граждан, которых он должен. Не, защищать. вот кто такой закон, да? Причем ты понимаешь с того времени, когда появились писанные законы, да? то есть еще с времен там закон римских законов да? вот и с этого времени есть формулировка благо народа высший закон вот эта римская формулировка это благо народа то есть, какой закон должен восторжествовать, чтобы задолбить там целую кучу народа. То есть, такого нет закона. Это абсолютное беззаконие. И, конечно, в данном случае для Испании большой минус, что это монархия. Потому что помимо правительства претензии будут к монарху. И очень серьезные претензии. Такие вещи не забываются. За такие вещи, как бы, отвечают. Если в Каталонии не забыли о событиях, которые происходили в конце 30-х годов, 20-го столетия, и до сих пор помнят, да? и очень жестко высказывается, и относительно Франка очень жестко высказывается. То есть, если где-то в каких-то провинциях Испании а там можно и портреты Франка встретить, то в Каталонии такого нет. Там сильно не любит, да? Эх и не любит. Поэтому, ну, не знаю, зачем это сделано. В общем-то, это какая-то провокация, да? Николик он себя сильно подпортил. Мне кажется, что да, монарха кто-то пытается нагнуть. Да, и вот правительство Каталонии начало готовиться к отделению от Испании. Все. То есть документы собраны. Сейчас они в парламент передадут документы. Полиция придет долбить парламент. То есть к чему они идут? Они это события приведут к войне, вот самым натуральным образом. Либо они успокоятся, сядут там за стол переговоров, но каталония хочет независимости. И она ее по-любому получит. Но это совершенно. Получила. Да, это, ну не, ну я имею в виду формально даже получит. Это длительный, конечно, процесс будет. И вот хорошая фотография, чтобы было понятно, что значит, когда весь народ. Вот матч Барселоны в этот день был. И вот фотография стадиона. Вот так вот выглядит стадион. Смотрите, это, это играет Барселона. То есть, когда не должно быть ни одного свободного места. Я в Твиттере написал, что футбол – это хороший заменитель войны или революции. Пока нет войны или революции. В данном случае, видите, yeah, здесь yeah. Да, революция такого масштаба достаточно серьезного. То есть, такие вещи происходят, может быть, раз там в несколько сот лет, которые сейчас происходят э -э, в Каталонии. И вот в этом yeah. разница, <coughs> в информационном мире, разница между Мадридом и Барселоной. Для Мадрида это... Почти рядовое событие, но такое событие, которое происходит часто для всей Испании. Ну, там гражданская война была, что хочешь. А для Каталонии это, это событие, которое там раз, может быть, в 500 лет происходит. И поэтому Каталония победит, потому что информационный мир побеждает при помощи информ, при помощи информационных поводов, понимаешь? Вот как побеждает информационный мир. А вот в Каталонии в штаб полиции кинули горящий предмет. Да, вот, кстати, что тут... не забыли, что сегодня у нас... Под... Дальше. Начинаем. Да. Давайте тогда про Каталонию, что в штаб полиции там кинули горящий предмет. Так, слушай. У меня что-то все куда-то убежал. Да, ну, это понятно, что там а, такие события будут, с одной стороны, подогреваться, потому что... А... Да. События будут подогреваться. Да, это я... Ой, мы тут сбиваемся, нам информация приходит постоянно. Так что э, будут провокации, конечно, и будут очень серьезные провокации в Каталонии. Самое главное, чтобы э, не вышло за рамки. да. И вот э, же заявил, что испанские власти развязали первую в мире интернет-войну. Ну, я не думаю, что это испанские власти развязали, ну, что там идет интернет-война, это так. Но это не первая в мире интернет-война. Уже была интернет-война, если Ас Асан Шиба внимательно посмотрел, то он увидел, это война Вовы Путина со всем миром. То есть, и, и с Украиной, и с Америкой, и с Сирией, и интернет-войну ИГИЛ вел и так далее. То есть, интернет-война очень... Очень сейчас развито, и мы еще очень сильно удивлялись, зачем Вове-то нужно было в мире, который получил писанную историю, не выдуманную историю, а четко записанную историю, зачем в этом мире нам, ему нужно было становиться главным злодеем. Ну, сейчас, конечно, там очень здорово у него пальму первенства оттягивает Ким Чин Ин но это только на этом этапе. То есть в глобальной истории он будет незаметен. А Вова, конечно, спокойно, э Слава, не нервничай, мы подождем. Я не нервничаю, не я, ни в коем случае. А, у нас сегодня хорошая новость еще вот, э по поводу э того, что у нашего соратника, всеми любимого... Э э э Эдика Бабаджаняна, да, да? День рождения. День рождения. Ну, надо было вначале поздравить, а ну, или в конце... А ну, давайте, наконец. Да, Больше да. всего народа будет... Вот, Говорят, что Волка удали 20 суток, сообщила протестная Москва в Твиттере. Угу. <сёк> ну, тоже это именно связано с а, митингом 7 числа. Вот. И хакеры э -э -э, пишут, <сёк> Слава, между делом, декреты подписывает. Ну, практически <сёк> так, хакеры каталонии опровергли русский след. И понятно, хакеров везде навалом, да. И когда нам говорят, вот очень смешно, мне понравилось когда нам говорит, вы вот возьмите там у каких-то олигархов деньги, дайте им хай, дайте их хакерам, а они там вот то-то и то-то сделают. Я вот вам скажу, что у хакеров своих денег столько, что они сами могут дать любому олигарху. Поэтому это очень смешно, конечно. не свободные люди в интернете. они. да. А вот в Госдуме предлагают ужесточить надзор в интернете. Надо добавить, что единственное, что мы можем дать, это амнистию. Ну да. Да, и видишь, очень много там различных депутатов хочет жить так же, чтобы ничего не менялось, а интернет им мешает. Поэтому они хотят значит, принять законы, которые ужесточают, там, и, и блогеры будут штрафоваться, и будут закрываться каналы без решения судов и так далее. Но те люди, которые не знают интернет, они думают, что они могут это сделать. То есть политика – это искусство возможного. Эти люди, они не могут это сделать. И Путин это не может сделать. Никто не может победить интернет. Так мир устроен. И вот собираются в России глушить спутниковый интернет, там чуть ли не сбивать низколетящие спутники уже информация. Так что Кощей бессменный, видишь, хочет победить интернет. Да, то есть, очень, это Кощей бессменный не победит интернет. А мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов. Да, но это тоже очень важно, чтобы каждый мессенджер зарегистрирован был, в каким-то каким сотовым написал бумажку, а можно я буду тут у вас, да? А, соответственно, потом будут следующие. Их надо заставить вначале зарегистрироваться, говорят, ничего особенного. Вы регистрируетесь, потом их надо заставить сделать следующие шаги, следующие и так далее, понимаешь? Как мне предложил разрешить мессенджерам идентифицировать пользователей без их согласия? Да, вот это из этой же серии, то есть идентификация пользователей, чтобы можно было знать, кто там лайкает. «Плохое про Путина». Да, там ретвитинг и так далее. Ну, вообще жесть, конечно. И э, Российская Федерация стала вторым интернет-провайдером в КНДР. И вот телекоммуникационная компания «Транстелеком» теперь будет интернет-провайдером в КНДР. Там был свой какой-то а -а -а, китайский, естественно, интернет-провайдер, у которого все было четко, то есть и теперь вот будет еще российский провайдер. И да, КНДР заявил, что обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению э и... Э газета Нодонг Син Мин да, Син Мин называется Нодонг Син Мин вот эта газета сказала, что народ и армия КНДР решительно настроены на то чтобы уничтожить ампер... американских империалистов и любой ценой добиться воссоединения Родины это если кто-то думает что спрашивает, что они будут делать дальше, вот они прямо отвечают, так что я думаю, что вот Такие заявления они не укрепляют мир. А вот подозреваемые в убийстве брата лидера КНДР не признают вину в суде. То есть вот эти вот две дамочки, одна которая с Вьетнама, а другая с Индонезии, заявляют, что им дали денег, чтобы они там какой-то вот этот платок ему в лицо кинули. А этот платок с ВИКС. Ну, с боевым отравляющим веществом VX газы вот эти, да, и значит Ким Чен Дам скончался от этого, а Корея заявляет, что это чистая провокация. Не знаю, какие основания у корейского лидера заявлять об этом, но мы точно знаем, что из Каралумпура. Эти люди, которые организовывали, они полетели в Москву, а потом улетели в Пхеньян. Все эти пути отслежены четко, то есть они находятся в Северной Корее. И поэтому, когда Северная Корея заявляет, что это провокация, ну, возможно, это провокация. Но они, организаторы этой провокации, это совершенно точно. Италия намерены выслать посла Северной Кореи. Я так понимаю, что если это произойдет, многие последуют примеру Италии. А вот Трамп заявил, что Госдеп зря тратит время на ракетчика, но имея в виду вот этого, как он называет, маленький ракетчик, маленький человек-ракета, да, вот, Ким Чен Уина. Из консульства РФ Сан-Франциско вывезли последние вещи чьи интересно, последние вещи? Я понимаю, ЦРУ объявил набор сотрудников со знанием русского языка, чтобы раскрыть правду. Интересно, пишут. «Знаете русский язык? является гражданином США. У вас есть высшее образование, вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужны здесь. И вот знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду». Вот чтобы раскрыть правду, я предлагаю и ЦРУ, и всем остальным смотреть артподготовку. Возьмите одного со знанием русского языка, пусть смотрят артподготовку, и ничто не... И работает в чате, задает вопросы, и ничто не укроется. И пользуясь случаем, хочу сказать... Это дешевле и эффективнее, да? И пользуясь случаем, хочу сказать, подписывайтесь на канал «Артподготовка» большими английскими буквами. Пишите комментарии после того, как видео загрузится. Ставьте лайки. Кстати, вот у нас сейчас 8 4 девять показывает счетчик. А всего 2000 лайков. Я думаю, что не составит большого труда нажать на палец вверх. Задавайте вопросы в прямом эфире. Не ждем, а готовимся. Российский МИД поблагодарил ЦРУ за популяризацию русского языка. Вот ты представляешь, там клоуны в МИДе работают, кончены. То есть чем дипломатическая работа отличается от всей остальной она не терпит улыбки это дипломатическая работа очень серьезная даже внешняя она серьезная она может внутренняя быть абсолютно несерьезная, но внешне она должна быть серьезной и вот лавров со своей братья они впервые сделали из этого клоунаду полную клунаду И с них берут пример. То есть всем это понравилось. Ну, может быть, это особенность информационного мира. Может быть, они идут впереди планеты всей. Я тоже это допускаю. А Трамп продлил на год запрет на культурных обменов с Россией. Ну да, то есть по культурным обменам теперь никто ездить не будет, потому что денежек не дадут. А отдых детей Трампа обошелся американским налогоплательщикам в 330 тысяч долларов. Это стоимость охраны. Представляешь? То есть, и, и так это преподается. А вот интересно отдых детей Путина сколько обходится. А бывшей жены, мы знаем, вон домик 6 миллионов долларов. Да, разрушил, который разрушил. То есть, планировал, наверное, еще миллионов за сто построить. Да? Но если за 6 миллионов можно смело разрушить, значит, за сколько ты хочешь построить. А дочек рядом, там тоже домики находятся. И это только в одном месте, а таких мест сколько по всему миру. Представляешь? Причем Трамп миллиардер, но Путин тоже миллиардер, но Трамп стал миллиардером, будучи не будучи президентом США, а Путин, будучи президентом России, стал миллиардером, да? вместе со своими дружками, миллиардерами, которые тоже были нищебродами. Путин возложил в венок мемориалу народной памяти столицы Туркмении. Ну да, ну, народная память, я так понимаю, там мемориал в честь Великой Отечественной войны, в честь, значит, Ахалтикинской экспедиции, которую Скобелев проводил. Да, то есть там это как бы жертвы этой операции чтутся И Ашхабадское землетрясение 1948 -го года. То есть, там же решили особо сильно не париться, сразу сделать всем, да, и чтобы все, можно было сразу всем возложить венок, одновременно, да. Я сразу вспоминаю такую медаль, которую сейчас говорят, что нужно, что Путин давал своим так, где она тут, эта медаль-то, господи. Нет, не могу ее найти. М -м -м. Так, так, так. Угу. А, вот она, есть, есть, нашел. Медаль такой, и я никого не хочу обидеть, но я говорю, когда все пытаются смешать в одну кучу, то за это все надо давать вот такую медаль, как Путин, еще любит все в одну кучу. Вот За всю фигню такая медаль, вот очень хорошая, за все сразу, надо, надо сказать, за все сразу медаль такая. У нас очень внимательные зрители в чате пишут, что по поводу бумажки, которые подписывали, а у них уже реакция отработанное. Опять облава? Или что там у вас? Ну, мы сказали, это же пакт. Да, это тезис. Кудрин отметил имиджевые риски для России от санкций США. То есть, он сказал, что вот санкции наложены на Иран, на КНДР и на Россию. И все в одно значит стоило поставлено. Это как раз то, о чем мы говорили несколько дней назад. Если вы помните, я говорю, что находиться в компании с КНДР и с Ираном, это как раз очень-очень стыдное такое место. Вот видишь, Кудрин тоже это осознает. Польша сочла размещение не менее двух дивизий США, необходим для обороны. Большая глупость. В Польше вполне достаточно держать рот американских морпехов. И все. Точно так же, как и достаточно роты американских морпехов на границе с Китаем и Россией, для того, чтобы не было никаких проблем. Ну, кто захочет проблемы с Соединенными Штатами в современном мире? Какая разница, будут две дивизии или две роты? Если полной силы будет нанесен удар по Польше через территорию Прибалтики, через территорию... Калининградской области через территорию Белоруссии, то никакие две дивизии там не выдержат их, снесут в мгновение ока, если это будет подготовленная операция. Но разницы поэтому нет никакой будет ли это две дивизии или одна рота но э -э -э, в любом случае, если будет нападение, будет агрессия и там будет хотя бы однорот морпехов, да, то ответ будет жесточайший. Поэтому не имеет смысла. Это не имеет смысла. То есть, а если готовиться к обороне, то надо готовиться самим к обороне, а не ждать дядю Сэма. Я говорю, одной рот вполне достаточно. Вот. Много вопросов по поводу, где там я проронил, что Навальный сказал. Зайдите на страницу ВКонтакте 511 2017 революция подготовка. Там появится видео в новостях. Лукашенко заявил, что Беларусь преодолела разногласия с Западом. Да, видишь, какой молодец. То есть он раз такой, хороший, он не диктатор, он молодец, он любит Запад. Все разногласия преодолели, а Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии. Ну, в общем-то, это справедливо, но тут российские говорят, что несправедливо, потому что на маневрах были тысячи человек, а потом они разъехали из-за тысяч человек по всей Беларуси висели плакаты. Водки нет, да? Там помнишь, вот сколько в интернете, тысячи вот человек устроили такой рок н ролл Я сомневаюсь, честно скажу. Вот Сакашвили на митинге рассказал о мечте поменять власть в Киеве. Это, в общем хорошая мечта. Молодец. И в общем мы с удовольствием поддерживаем вся наша. Артподготовка на Украине с удовольствием поддерживается Акашвили, и я думаю, что получится толк. А вот рэпер Вячеслав Машнов, тот, который гнойный, называется, попал в базу миротворца за то, что был в Крыму. А также в базу миротворца попал звезда фильма «Такси». Сами на серии, да, вот хорошее для нашего звучания, сами на серии. Вот, вот я, я помню рассказ одного нашего товарища, который с ним сидел во французской тюрьме. Представляешь, такие вот дела. И знают сцену этому фильму? Посмотрите, этот шедевр пришло 12 человек. Да, Мне это премьер. фильм «Крым», говорят, «Симферополе». На премьер пришло 12 человек в кинотеатре Спорт. Так, не знаю, правда нет, но вот уверяют. И еще, значит, показали «По России-24», показали сюжет. Вот фотку этого сюжета. Так, где он, где, где, господи? А, вот. Россия двадцать четыре. Вот такой вот сюжет показали, что там сняли для видео сексуальную сцену из Москвы и девушек в связи с этим, значит, подвергли административному наказанию. И вот такое показывает по России 24, а потом они удивляются и говорят, а в интернете там бывает что-то этакое. Мат. Да, мат бывает. Они пока Это я... Не живые картинки, а там живые картинки по России 24 показали. То есть нормально так. И это удивляет. Как минимум удивляет, потому что I'm going в обычное время, то есть это был Медведев утвердил правила обращения с кадилами, а мы утвердим, когда придем к власти, правила обращения с мудилами будет называться тлюстрация, и я думаю Медведев туда тоже попадает. Ну вот что в башке у человека а с кадилами правила обращения, правила обращения с лампадами, это офигеть не встать ну, в России. Например, мы нечем больше. Значит, ну да, не только да, как в том анекдоте помнишь когда когда новый русский там видишь, попа идет, братан, ну он вид такой толстый тоже говорит, с, с это, такой вещи с крестом там все он говорит брадон это конечно не мой делом но у тебя барсетка горит ну такой же анекдот про гомика помнишь когда мужчина в платье у вас сумочка дымится в России появилась собственная операционная система для самолетов, и будет она на МС-21. Ну, то есть, летать вообще нельзя точно, представляешь, потому что все вырубится, и будет очень плохо. А вот Минтранс пообещал вывести пассажиров авиа из-за рубежа. Представляешь, пообещал, говорит, ну, вывезем когда-нибудь, там безумное количество сидит народу, да, и... Ну, мы когда-нибудь вывезем, говорят. Ну, а чё ж... Может быть. Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Да, такая хорошая новость. Мединского лишают ученой степени. Это, по крайней мере, приятно. Как минимум, это красиво. Я понимаю, что я там коса на камень нашла, что там, возможно... Но те люди, которые контролируют ВАК, это люди, я так понимаю, Вячеслав Викторович, что-то они там с Мединским не поделили, пытаются его сожрать, потому что, ну... Он доктор исторических наук, у таких докторов кукольных наук сколько угодно, да, один Дмитрий Федорович Аяцков что -то только значит, да, а я как, как раз про это вспоминал, про докторов кукольных наук, и вдруг раз информация про Диму пришла, вот нет-нет, а тут жив курилка, представляешь, да, и продолжать при этом мочить коры Дмитрий Федорович. Он, значит, какую-то эту книжную палату организовал. Представляешь, не палату номер 6, а книжную палату. И заявил, ну это вот просто обхохочется. Сегодня знаковое событие начало он ровно 97 лет назад. 3 октября на третьем съезде комсомола со знаменитой речью выступил Владимир Ленин. То он причесывал нам про Столыпина, а теперь про Ленина. Тогда, причем Ленина сильно не любил. Тогда не было компьютерных технологий. К сожалению, мы забываем историю, но не слышим, не слышим запах книги. Но я уверен, что придет время, когда будем бороться с новейшими технологиями и к нам вернется на бумажном носителе книга. Дим, значит, я тебе скажу, уже туалетная бумага не на бумажном носителе, а ты о книгах не Ну, это охереть. Вот чувак умеет корку замочить такую, что... А, вот просто останавливаюсь. Я в прошлом да, году считаю, прочитал, да. да, вот как, как выступление Аяцкого, так Корка. Я прочитал в прошлом году, народ должен поднять голову, чтобы увидеть, какие нам достались красивые здания. Ну это же гениально. Ну представляешь, ну вообще такой кредит. Я напоминаю, что я был свидетелем того, как он пытался легализовать проституцию. Как э, его спросили по поводу того, э, как, он, как ему Клинтон после встречи, он сказал, что он завидует Монике Левинской. Да, это было. Когда он выступал, я помню, в в театре оперы балета там Примаков находился, там что-то куча каких-то народу приехала с Москвы, а 90-летие было Госуниверситет Саратского, и он вышел и сказал, дорогие друзья, ваша альтер-матерь... И, и мы просто упали в проход такие. А, а когда он в программе «Пятое колесо» его спросили про Ермишина директора авиазавода и он сказал, что у него как у Гоголя горе от ума но ну, это вообще было это, просто на всю Россию так что он конечно любит мочить корки я вот э, прочитаю вот прям тоже он сказал Это обязательно надо, надо прочитать Потому что у него все-таки есть чувство юмора Надо отдать должное он, Когда его спрашивали Откуда берутся деньги на «Сокол» А я выяснил, откуда берутся Написал заявление Возбуждено уголовное дело По этому поводу Как помню В магазине ко мне подходит чувак такой говорит, Узнаешь меня? Я говорю, не, я тебя не знаю, ты меня в тюрьму посадил. Я говорю, зачем же я тебя посадил? Я был директором сокола. Я говорю, футбольного клуба. <laughs> я говорю, да, я говорю, ну тебя Аяцков посадил, а не я а тут причем. Так вот, значит, и вот у Аяцкого спросили, откуда деньги на Сокол. Он сказал: Деньги всегда есть. Как говорил Остап Бендер, Нужно только нагибаться вот. вот и мы нагибаемся Пришел, например, сибирский алюминий Нагибайтесь Чего человеком говорит? Блин, Блин, вообще просто жесть, да? Так что, ну я помню Сейчас же Он, я так понимаю Вот, он ну, пан по-новой появляется лозунг Саратов столица по Волге, да, потому что Медведев заявил о создании четырех территорий опережающего развития, одна из них Саратовская область. А лозунг был в времена Яцкого, когда он шел губернаторы, и был, был лозунг Саратов столица по Волге. Но в связи с этим даже изменили на 16 лет и изменили календарь то есть праздновали создание Губернии, Саратской губернии, через 200 летие губернии, хотя ей было 216 лет, представляешь? Ну, чтобы был праздник какой-то круглый табу. И ложин был Саратов, столица Поволжья, а везде писали: Саратов столица попозже. Вот. А более того, более того, Масса наших земляков уехали в, в Аликанте. Кстати, у Эдика, у которого сегодня день рождения, там проживает жена. И там на знаке вот этому Аликанте внизу был написан «Столица по Волжье». Ну, потому что очень много земляков проживали, да. Вот пишут, что Волков объявил голодовку в Твиттере. Прикольно. Ну на самом деле молодой человек может тебе погубить здоровье. Очень плохо, конечно, да. Ну куда деваться? Ну вот. Медведев заявил о создании. Не, чьи. ну это я сказал, да. И значит, вот. Новеллскую премию? Подъянут... Не, вот, да, подожди, подожди, я сейчас про это еще yeah. не говорили. За эти. Про эти торы, ну что можно сказать, вот видишь, он говорит, мы рассчитываем, что за, за счет создания таких территорий за 10 лет в эти регионы удастся привлечь в общей сложности более 20 миллиардов рублей. За 10 лет 20 миллиардов рублей в эти регионы. Эти люди вчера за один день простили Африке 20 миллиардов долларов, миллиардов. И надеются, миллиардов, миллиардов долларов и надеются за 10 лет, что удастся привлечь в общей сложности 20 миллиардов рублей. Ты представляешь, учеб в башке у этих людей? А? 20 миллионов. Че? 20 миллионов? Нет, 20 миллиардов а, рублей, 100, 100. рублей. Рубли, Африке, Африке 20 миллиардов долларов за день простили. Представляешь, какая прелесть? Нагонят на китайцев сейчас. Да, и вот, ну, ну, конечно, на самом деле нет никаких торов. На самом деле, это очень важная тема, чтобы просто нагнать китайцев, чтобы дать возможность китайцам захватывать наши территории и использовать наши национальные богатство во благо себе, поскольку мы, я имею в виду, проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, мы должны огромное количество бюрократических препонов пройти, которые не надо проходить китайцам. То есть вот все, что положено нам по закону, китайцам это не нужно. Они совершенно спокойны, без единого документа могут и все, что хочешь делать, исполнять, продавать и так далее. Так что все у них, все у них получится. А вот появилась да, Нобелевская премия по физиологии дана за циркадные за механизмы контролирующие циркадные ритмы ну, когда я слышу циркадные ритмы я сразу думаю про бессонницу, потому что ну, в общем -то, эти <ритмы>, ритмы они как раз и связаны со сном и бодрствованием да? и я так понял, что вот люди очень удивились, что им дали эти премии они исследовали дрозофил и увидели, что на молекулярном уровне происходят изменения, то есть есть ген, который ответственен за, ну в общем хорошая такая вот. Хорошее открытие такое. Сразу вспоминаю, когда Нобелевская премия сразу вспоминаю анекдот. Помнишь про это? Когда два еврея встречаются и говорит: как поживаешь Абрамов? Говорит, хорошо поживаешь, А как семья? Хорошо, а ты как хорошо. А как наш друг Альбертик поживает? Помнишь? Говорит: Альбертик о -о -о, он поднялся, он открыл теорию относительности и поехал получать Нобелевскую премию в Стокгольм. Он говорит, что такое теория относительности? Он говорит, ну, «М равно...» «Е e равно МЦ квадрат». Он говорит, я не понял, я формулу прохо разбираюсь. Ты мне на примере объяснил. Он говорит, ну, на примере вот рубль у меня в кармане, это много или мало? Он говорит, много. А у тебя в кармане? Мало. Понял? Он говорит, не, не понял. Но ты со своей старой женой час это много или мало? Он говорит, много. Основы любовницы сейчас мало. Понял, мне не понял. Он говорит, ну объясняю последний раз. Вот, э, твой нос в моей жопе. Говорит, И твой нос относительно моей жопы имеет худшее положение. Понял? Он говорит, так это я понял, но я не понял, что с такими тремя хохмочками Альберт поехал за Нобелевской премией. Вот я без обиды Нобелевским лауреатом, но очень часто, когда мы слышим о получении какой-то Нобелевской премии и нам пытаются объяснить, за что ее дали, я часто вспоминаю вот именно этот анекдот. Да. Так что давайте с нами прочитаем да, донат. И вот... Еще раз напоминаю, что акции проводятся э, будет проводиться, ну, уже 7 можно проводить 7 к седьмому числу, к седьмому Путина в утиль, то есть путилизация, путилизация России, да, и по всему по всему миру эти акции нужно проводить, то есть э... у каждого посольства в каждой стране, где есть наши соратники, рисуем плакат путилизация. Да, мы закидывать или должны мимо. обувь на деревья, на провода, везде. В общем, то, чтобы висела старая обувь, Путин э, хочет получить э, за утилизацию обуви налог. Ну, надо прямо в одно место и засунуть ботинок. Да, но ну, а если вы находитесь не в России, а в какой-нибудь другой стране мира, то обязательно идите к консульству российскому или к посольству и вставайте там с плакатом поздравительным с, с надписью «Путилизация» или «Вова». Вова э, Вутиль. Да. Тут сразу писали, читали письмо про а, амнистию на канале. Про амнистию? Мы ну, много писем читали, я не знаю. про как ну, Мы обещали письм. на день рождения Путина амнистию всем, в том числе и троллям, которые попали в наш черный список. А, -а, а, хорошо. Она будет, да, я же вам сказал. Уже. Сергей из присылает помощь без подписи. Спасибо, Сергей. Вот Нам с опозданием сообщают, что в Петрозаводске 1 октября задерживали участников прогулки, свободных людей, которые проводили совместно лидеры артподготовки и сторонники Алексея Навального и гражданские активисты. Вообще по всей России сейчас начались прогулки совместные, поэтому вы в своих городах, наши сторонники, связывайтесь с Навальновскими и проводите совместные мероприятия с общей символикой. У нас единые цели, так что все, давайте это, это будем в общем, делать. В сильно пострадали э, из штаба Алексея Навального Артем Корнышев, извините, если неправильно прочитал фамилию. Ему сказали, что вызовут еще раз. А всех остальных отпустили без протокола с беседой. Петербуржцы, вот Навальный написал, запишите в графике, пожалуйста, 7 октября, 18 часов Марсового поля. Нашим еще раз мы говорим, 7 октября, 18 часов на Марсовом поле мероприятие. Давайте общее сделаем. Туда всех сгоняйте. Приглашайте. приглашайте. Да... Так что всех, всех, всех, да нет, приглашайте это сторонников, а можно сгонять еще а, и, ну, да. и своих соседей, которые слонов таких, мат-мат-мат-мат-мат как слонов, в Индии. Да, враже, ты всему Все, пошли, пошли, выходи, строиться, все. Показывайте язык, показывайте дули и убегайте до Марсового поля. Да. Константин Лавский На всякие ништяки для революционеров И на все, что не любят для Вовы да. Вот верный Мариночка Эдик, с днем рождения, здоровья удачи исполнение всех желаний Надеемся познакомиться лично 5-11 Всем, кто против тарканище. Огромный привет Да, спасибо Спасибо, Слава Пишет, Вячеслав, здоровья вам Спасибо, и вам здоровья Анатолий ну, плохо читаю, может быть, по по-испански. Здравствуйте, Вячеслав, соратником из Мурманска. Мужики, выложите, пожалуйста, на официальном сайте инфу о времени и месте будущей прогулки. Очень хочется принять участие. Да, Мурманск, пожалуйста, определите. Завтра нам напишите, чтобы мы могли тоже... Все это продемонстрируется. Напоминаю, что завтра в 16 часов по московскому времени вебинар, так что заходите на 5.11, там регистрируйтесь. Ну, там особой регистрации не нужна, там увидите. как. Нажмете ссылку. Да. Еще, те, кто хотят организовать прогулку, инициировать, вы также можете инициировать ее на нашем сайте. И сторонники с... посмотрят, где она инициирована, и явятся в то место, которое вы укажете. Инструкция по Заполнение и инициации прогулки написано также на сайте с прогулки оппозиции во вкладке. Сергей пишет. Здравствуйте. Есть работа поваром на время революции. В вашем штабе вопрос. Не знаю. Даже как-то мы об этом не задумывались. Телефончик вы вот оставили. Юлий, как вы прокомментируете инициативу Стрелковый вошел Болдырева на Рой ТВ, я даже не знаю, я не смотрел Рой ТВ, и уж тем более Стрелковый вошел. Ну, молодцы, двигаются. А, чем о чем, о чем речь-то вообще? Давай узнаем. Может они уже тоже там что-то затеяли? Ну Рыжу да, давай, да. давайте выясним, с, это с интересно. Завал от него Галина на рифку, рев... нет, ну, на ревку уже... деньги не удалось перевести, не пропустил, не пропустил банк спрашивает. Не знаю. Варианты могут быть разные, мы посмотрим, проверим. Можете воспользоваться другими платежными системами, там есть еще ряд платежных систем. Идем единым... Так, всем нашим здравия, осталось совсем мало времени, идем единым фронтом на... За правду, честь, достоинство, да. за свободную Россию, от терроритического сообщества воров, бандитов, негодяев. Отлично. Кот Верный Мариночка. Друзья, добрый вечер. Денежка на победу. Общай, обращаемся ко всем матерям, женам, сестрам, бабушкам и этих так называемых гвардейцев. Отговаривайте своих мужчин стрелять народ. Зачем вам и им эти проблемы? 5-11. Спасибо, Мариночка. Спасибо. Спасибо. Э, Сансаныч просто вид. Спасибо. спасибо. Сосед. Что-то странное происходит с прививками от гриппа. Роспотр... Э, рос... Вот требнадзор э, в пряксе. Подозреваю, что эти прививки ничего общего с гриппом не имеют. Как-то настойчиво нам всем хотят в вколоть. Да, мне тоже это очень удивляет. Не, вообще возможно, что они собираются запустить э, вирус? Э, вирус, вирус, да. Поэтому кого-то они пытаются там таким образом оградить, да? Сергей, привет из Питера. Привет. привет. Михаил Фантонов, доброго времени суток. Что знаете о судье Новикова? Что можете сказать, если не в курсе, посмотрите. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. <клес> Нет, ну сегодня мы не знаем, что происходит. Ну, я в курсе, а, порядочный человек. Нет, что Новик, порядочный человек, мы знаем. Я не знаю, что сейчас там происходит. Анжелика, Марку на плюшки Петру, э, Петру из Франции, привет. Наверное, Пьеру. Пьеру, думаю, конечно. Да, да. Виктор да, Дальнобой призывает забыть разногласия и прислать сведения против Ютуба. Он возбуждает дело в Штатах, связаться с ним можно до утра в Торнкер. Мью Рашволд выложил его обращение к Камикадзе и Мальцеву. Ну, я не буду, конечно, с ним общаться. <свеч> Безусловно. Хочет, пусть делает, нет вопросов. Что Но. за 67 в чате пишут? Виталий из Балашова. Дядя Слава, передайте привет нашей дочери Варе. А вашей дочери Варе от нашей дочери тоже Варе. Очень хорошо. Привет. Привет передачи. Димир из Армавира. Вячеслав, какое вы видите будущее малой авиации России? Возобновлятся ли пассажирские авиаперевозки между малыми городами? Зимовцу на нужды, мне на ревкоину. Спасибо. Во-первых, малой авиации я вижу... Частные малые авиации, дешевые частные. Вот здесь мы должны быть впереди планеты всей. Конечно, кому-то уши это порежет. Но вот все эти МС или как они, 21, это полная херня на постном масле. А если Россия начнет делать самолеты для малой авиации, вертолеты, транспортные средства, неопределенные, так скажем, то есть, и не самолеты, и не вертолеты, а новые транспортные средства. И это будет очень хорошо. То есть, мы можем здесь занять очень серьезную нишу, которая пуста. Ну да, ну там есть какие-то вертолеты Белли, Августа, там Еврокоптер, который денег стоит. Единственный вертолет, более-менее такой дешевый, да, Робинсон, 400 тысяч, нифига себе дешевый, да. Для России особенно. нет. Я имею в виду 400 тысяч долларов, а да, не рублей. А мы сейчас можем как раз развернуться таким образом, что создать транспортное средство по цене автомобиля. Причем каким образом создать? Не обязательно Это наши инженеры должны делать. Это должен быть стартап. Мы объявим конкурс, приедут все. Вот огромное количество заводов, которые занимаются у нас херней на самом деле. Ульяновский завод, завод в Иркутске, завод в Комсомольске на амуре и так далее. То есть полно, полно заводов, да, которые могут заниматься делом. Самарский завод вместо того, что там Ту-95-й на модификатор. Так что я думаю, у нас вообще проблем с этим не будет. Если мы пойдем правильным путем. Всегда в главный правильный путь выбрать, чтобы потом с него не соскакивать, куда-то не лавировать. Анатолий Ленинград, политзаключенным, пожалуйста, Дарьев спасибо. спасибо. Владимир, ждем перемен. Да, а мы уж как их ждем. Его. Всем, кто поддерживал акцию первого десятого, огромное спасибо. Без вас акции бы не удалось. Наконец смогли увидеться и пообщаться люди, которые бы никогда не познакомились. Самоорганизация удалась. Так видим вместе. Очень хорошо. Спасибо. И вообще уникально, конечно. То есть вот мероприятие первого числа совершенно уникальное, потому что оно такое какое-то вот выкристаллизовалось. То есть там люди никого не боялись, никуда не бежали, стояли. То есть это вот как раз люди первой волны. Да, и говорят, там был мало людей. Ну, потому что как-то... Призывов было немного, только мы призвали. У нас ограниченное количество все-таки людей. Но это очень четкая команда, очень жесткие люди, очень идеологически правильные люди. Остальных надо прикреплять к себе. Вот костяк есть. Роман Костромин, как повлияет революция на курс рубля к доллару? Спасибо. Да как бы ни повлияло, важно же не сколько будет стоить рубль, а да, сколько будет стоить хлеб. Важно, важно, чтобы человек, даже и не важно сколько стоит хлеб, а важно сколько этих рублей, чтобы этого хлеба купить. Да, если можно купить на сто лет вперед этого хлеба, ну значит все нормально, и пофигу какой то рубль. То есть все эти вещи, они для нас абсолютно понятны. Почему? Потому что мы не про рубль думаем. Мы думаем про доходы, и эти доходы, которые сейчас идут в карман Путину, Ротенбергу и так далее, они как раз долларовы. То есть это постоянный доход э и очень и четкий, который нужно делить между гражданами, да? который нужно использовать во благо всех, а используется во благо Путина, Ротенбергов, Веланчелистов и так далее». За Болотного галина на потилизацию, Что будет с долларом после пятого одиннадцатого, спрашиваю. Вот, ну я уже ответил, собственно. С долларом точно ничего не будет. Александр Белоусенко. Привет из Сетвы Для Марка Гальперина у Бориса Гремячакова есть потрясающая песня «Губернатор». Всем советую ее послушать. Это про нас. Хорошо, спасибо. Максимус курилов слава, Все выходные думал, возможно ли массовый протест в таком городе, как Пенза? Твое мнение. Да, конечно. Пенза – это вообще очень протестный регион. Ну что ж, мы прекрасно знаем, что там, во-первых, у нас огромное количество сторонников, многие из Пензы ко мне приезжали, и, в общем-то, там несколько достаточно организованных групп у Навального очень большая поддержка в Пензе, Пенза вообще со всеми там Сердобсками и другими своими городами областными, она очень серьезные, да. Кирилла Зеленограда вчера отправил письмо двадцать 2028. Прочитали на нужды? Не знаю. 2028. 20, Давай, запиши, угу. я о хорошо. чем речь, потому, знаю, письма потому что письма все читаю скопом, да. да, они там в голове отмечаются. Дмитрий, поставьте, пожалуйста, для Владимира Владимировича песню «Последняя осень». Да, это очень хорошо, с удовольствием путилизированный башмак. Ютуб снимает лайки даже с комментов про 5.11.17. Вероятно, стоит какой-то фильтр. Очень боятся обнародования этой даты. Значит, это надо везде двигать. Везде двигать, да. Дату в Ютубе эту снимают. И лайки, и просмотры, и все. Пытаются затормозить. Да, и ставьте... Александр, Россия будет свободный, да? Ставьте что... Мессенджер. Статус в статусе пишите Вову утиль путилизация может быть 5, 11, 17 статусы очень важны, потому что их очень сложно отследить, зато очень много людей их увидит и тоже проснется Вячеслав, мой соратник говорит, если полиция и флот не встанет на сторону народа то и нет смысла дергаться как ему придать мотивации и уверенности спасибо, 5, 11, 17 Арсений, ну как придать уверенности, ну у нас, как говорили древние, чтобы начать путь, нужно да, сделать первый шаг. Да? Чтобы, чтобы начать путь, надо его начать, чтобы увидеть, как, будет обстоять, кто, как будут обстоять дела, кто будет поддерживать, кто не будет поддерживать, надо сделать первый шаг. И это, конечно, очень сложно, это надо решиться, но мы решимся. Вот спрашивают, а в Москве где седьмое отмечать? Хороший вопрос Хороший, давайте подумаем. Так, Давайте предложение. И да, вообще это, я это, хотел это, бы провести вебинар э, или скайп-конференцию с московскими нашими группами. Давайте тогда, потому что я уже со всеми провел и с Дальними Востоками, и с Сибирью, и со всеми. С а вот, Воронежем. Да, давайте, пожалуйста. Никитос, с Google и Яндекс по запросу Хуйлов. Да, и, конечно, хорошо с Калининградом. Тоже вот Арсений э, Зеленоград. Давайте тоже с Калининградской областью скайп-конференцию вебинар проведем, чтобы понимание было, что происходит. Да, Извини. Никитос, Google и Яндекс по запросу Хуилу первой же ссылкой показывает известно кого. Это маленькая победа, господа. Почему не отвечаете на письма? Неинтересно пишу. Интересно. Когда вопрос стоящий, мы всегда на него отвечаем. А когда мы в замешательстве... Не, не, не он нормально пишет, просто не всегда есть время. А он как раз очень, очень даже... И даже язык очень красивый, даже стиль написания очень хороший, такой Бунинский, молодец. Дронов Зеленоград, посмотрение полностью вас поддерживаю. Спасибо. Спасибо. Олег Вещий Путина в Утиль d 3 vx 2 Умоляю, сделайте все правильно. Есть у меня две подружки-близняшки. Учатся на медсестричек. Очень сильно их люблю. И если им придется пережить ужасы возможных последствий, то этого я никому не прощу. Да это понятно. 3 Но дело в том, что ужасы последствий будут... Чем дольше мы затягиваем, тем будут хуже. Мы же понимаем, что Россия... Пикируют, они а взлетают. Поэтому ну, нужно решиться однажды. Галин Бондаренко, зачистись, пожалуйста, на рекой, на «Спасибо». Елена Альба, Б на «Волшебный пендель Пу». Да, очень хорошо. Георгий Монтегра, я сформулировал по-новому вашу идею, абсолютное народовластие или анархия. Это когда общество управляет логос, а не человек. В Библии сказано, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Да. Вы говорите выходить, а что делать с ментами И не говорите, спрашивает революция, будет 5 ноября 2017 года, это такой ник у него. Да, а что мы будем говорить? В каждом конкретном случае нужно будет непосредственно принимать решение, потому что везде ситуация будет разная, везде есть те, кого вы называете ментами, в некоторых местах они уже полностью на нашей стороне, где-то сомневаются. В Москве совсем другая ситуация. Я не думаю, что второй оперативный полк перейдет на сторону народа. Какое-то у меня такое впечатление, что этого не будет. Поэтому, в общем-то, нужно действовать абсолютно по-разному. Здесь нужно поступить, я думаю, как вот вы пишете. Сначала выходить. А что делать с ментами потом? Да. А Георгий Матегри продолжает по поводу... Абсолютного народовластия. Логос, всеобщий закон, основа мира, его порядок гармонии, всеобщий разум, созидающий божественные силы, разум – абсолютный дух. Столько Спасибо. Столько красивых. Красиво, да. Макс, здравствуйте, Вячеслав. За революцию. За революцию. Никита, на ревкоины. Спасибо. Спасибо. Второй транш в счет накрученных ривкоинов. Спасибо. Никита, на ревкоины. Я просил так убрать, накручен, так Правда. Раз не убираете то я вам их через донат возмещу. Спасибо, да. Процессор. А, прогрессор. Интересно, а можно ли использовать рекламу Facebook для целей 5-11, так же как Россия сделала на выборах в США, настроить э, таргетинг на, на узкую аудиторию, способную на активность 5-11 против власти? Это интересно, только мы не знаем. Вот то, что вы сказали, для меня это китайская азбука, если кто-то может это сделать, мы будем очень благодарны. Но я вижу, что реклама и артподготовки идет. Мы эту рекламу нигде не заказывали, но наши сторонники двигают, и огромное спасибо. Очень хорошо. Так, Олег отправил несколько, пять раз на PayPal с адреса какого-то первый еще, да, праймерис, на Ривкоина, с правильными процентами, закиньте себе платежи, да, да, не вопрос. Обязательно. Фу. Ольга, я 11 августа 2017 года перевела на донаты. Э, с... Да, 2017. хорошо все, да, когда, да, да. прошу да. их зачислить, да, все зачислим, все Татьяна. Раз... Перечис... Д... Прислайте, пожалуйста, свои мейлы. Вот для намного проще будет и быстрее. Да, вот, спасибо май. большое, что вы нас смотрите. Вот пишут, ставьте лайки, абсолютно согласен. Стоицизм – современная религия. Стоицизм – не только современная религия, стоицизм, наверное, религия вообще, общая религия человечества, да. Эдика в студию, поздравим с днем рождения. Эдика поздравляем, но в студию не удастся пока. Вот пишет э, Серега Вячеслав, требуется ваша помощь. Мы родной город Новомосковск, Тульской области хотят вытравить химическими отходами со всей РФ. -э, что нам делать? Ну как что делать? Ну, идти я в, думаю, да, 5-го числа 5, и 5, Да, 7-го идти, да, закидывать башмаки, поздравлять Вову, отстаивать права и показывать, что нас очень много. А 5-го, 11 сами знаете, что делать, то есть революцию делать. Потом соратник пишет, Собчак призывает Навального быть вместе. Значит, такого предложения. Пусть она пойдет вместе с Навальным и посидит в камере. Знак сплоченности. Да, ну, очень хорошее предложение. Да, быть вместе, ради Бога. Вот конкретное да. место тюрьма, например. В приемнике. Да, этот, или 7 да. числа приедет в Питер на и закинет вот, свою дольчигабан. Габан. да. Куда да вот в Питер на этот митинг. Во сколько он? 18 часов на Марсовом поле, да? да. 18 часов седьмого числа мы ждем. Ксению Собчак в ее родном Питере Пусть приезжает, я думаю, ей поаплодируют все Вот что значит быть вместе Не обязательно даже в тюрьме сидеть вот Татьяна Бянкина пишет Нужна помощь адвоката Татьяна, напишите на почту 64 64gmailcom Спасибо Вот Александр 17 пишет Вячеслав Вячеславович, лучшие люди России в изгнании Сидят по тюрьмам. политика, зимовец. Роман Давай Демушкин, Квачков и многие другие, а всякая нечисти, миллиардеры, хреново жируют на нашем малограмотном народе. Ну что ж, вот сколько. Ну, поэтому мы двигаемся в направлении, чтобы это не продолжалось. Поэтому людям и приходится сидеть в тюрьме, некоторым другим в изгнании, но мы все, в общем-то, заодно: за то, чтобы это не продолжалось. Потому что это часть политики Путина, часть Путинщины. А Путина надо утилизировать. Путилизация. Так что везде пишем: путилизация, и все, и башмаки, но провода надо сделать это массовым. Подбивайте всех к этому, пишите в средствах массовой информации, делайте объявления об этом, пишите в Ютубе, там делайте ролики в Фейсбуке, ну, вообще, во всех мессенджерах и во всех соцсетях, которые только возможно. Призывайте всех. Обзвоните всех ваших, кто у вас там есть записной книжки. Всем скиньте смс. То есть должна сейчас тотальная агитация и пропаганда быть. Мы ненавидим Путина. Вот главное. Мы тебя не любим. Вова, мы тебя не любим. Вот это главная идея. Спасибо, что вы нас смотрите. Да. Еще тут ответ как раз э, от на, соратников э, к соратникам по поводу э, поведения полицейских и что у них там внутри происходит. Вот в Став и его пантерка из Твери пишут, что в Тверском ОМОНе уже целую неделю проверяют зеркалами аппаратуры, въезжающие через прокат. Это уже давно писали, да, ты уже зачитывал. Да, вот да, ну вот еще раз можно сказать, что они боятся и боятся своих. Значит, если они боятся своих, это не так просто и неспроста. Значит, они понимают, что большая часть этих полицейских будут... На стране народа. Что... Да, вот митинг в Архангельске, фотография мне очень понравилась. Это вчера митинг, который провел Навальный. Очень хорошо. Посмотрите, Архангельск ⁇ это небольшой город России. Посмотрите, сколько людей. Да, очень много народу было. У меня супруга с этого города. Молодцы, я, конечно, не ожидал от вас такого. Архангельск, молодцы. Давайте все вместе поприветствуем Архангельск. И вообще все должны быть вот так. Архангельск, приветствую вас. Спасибо. Спасибо.